Оу, one. Доброго утра, дня, вечера или ночи в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и ФСР. И сегодня настало время игре. Ха-ха-ха! Ты ждал, когда я скажу? <связывая> а я думаю, это у меня залагал, я такой, ну зашибись, опять сейчас. <связывая> <связывая> <связывая> Ладно, погнали, я понял твой намек. Три, два, один. Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, с вами Дел и Эпифилак. Всем привет! И у нас настало время игры. Трики Тауэрс, собственно говоря, это Тетерис более усложненный. Мы в него уже играли. Сегодня я буду Октодетом или кем-то там. Короче, это что-то странное в облачке. Издает оно примерно вот такие звуки, плескающиеся. Что это? Это осьминожка, короче, какая-то деловая. А я сыграю победителем в прошлом раунде, Поиграем мы вот этим Армелло волчонком с Интересно, порежешь ты сегодня осьминожка или нет Короче, режим у нас нормальный Режимы случайные И сейчас будет весело Кубики, конечно, у нас крутые такие У меня покруче Слышу, у меня еще и звуки такие прикольные У меня на каждый кубик, короче Птички поют Ага, слышу Охрененный, конечно. Так, куда же мне тебя поставить? Вот сюда, наверное. Оба. Тем временем все падает и падает. Да что ж тебя? Да куда? Куда? Куда? А я ее еще укреплю. Смотри, что будет. Жопа будет. У тебя сейчас полбашни Смотри, она, она встала и стоит. На чем-то. стоит вот так. Вот так, Нет. мне нравится, мне нравится, что происходит, просто Нет. пол отвалилась. Нельзя так, это было очень плохо. Так куда ж ты, опять ты, ты чё делаешь, ты куда, ты специально? Я вот так это вот глупает. сделаю. Куда он вообще не то убил? капец. Вот как оно на двух соплях держится? Не знаю. Вот мне сейчас просто надо уравнивать это. Прям да, чувствую себя великим уравнителем, а? Да, да, да. Я. я да куда ты это... меня уравниваешь-то, не туда? А -а Единственное, что я могу себе предложить, это дополнительную жизнь. Да, ну это тебе не поможет. Смотри, оно все шатается. Представляешь, пол башни отлетит. Капец какой-то. Главное не сдохнуть, а. Книгу знаний мне дали. Сейчас мы. Эй-эй-эй-эй-эй! эй эй эй эй Ты что тво- творишь? Эй! Это дичь! Это пу! Это по. Какого хрена? она все забрала у тебя.. Да ты стой! Стой! Стой! Нееет! И yes. это село, смотри! Собака села! На варенье, вот и все стихотворение. Ай, капец. Жесть. меня, Подсматриваешь, что у меня там падает. и специально? Да вообще ничего не смотрел. На самом деле. Я на тебя даже не смотрел, я свое собирал. тебя там... Жопа такая происходила, что мне даже контролировать не надо было, просто нажимаешь, тебе подосрать и все автоматически подтирается. Нажмешь один раз, подосрать и все, дальше оно подсолнух реакции идет. Блин, вот это нам зачем штука? Так, у тебя уже? На тебе. Да что? Ужин. Да! Блин, я лучше скрепитель поставил. А, ну так и сделаем. Оба. Нух ты, ёх ты, боже можешь! А мы скрепили все. Ну, и ладно, да. Оба. Смотри, так, я вот так сыплет. поставлю. Вот так Ох! поставлю. Оба, нифига себе вот это чудо. Оно само все сделалось, а? Круто. Да что ну ты мне буль бульку сделаешь, а? Булькус. Бульбулькус. Я вот не знаю, что делать. Вот вот эту хрень тебе сделать, что ли? Ну сделай. Да просто. Мне ничего хорошего не дают. Смотри, какая красота у меня. Природа. Погоди, сейчас. Мне еще и кубики подходят под эту. На тебе кубики. О! Я каменную ее сделал. Теперь она хотя бы не не, yeah. она серьезно не свалится, она теперь укреплена. Я вот не знаю, о у меня, у меня дичь падает всякая. Я вот куда-то вверх иду, иду, а зачем? Для чего? Э, э, куда ты вверх, вернись! Зачем это я делаю, для чего? Не, вот все, вот, тут тоже домики ох, ох, красивые. Ох, ох, ох. Да куда ты стой, стой, не валяшка, нет! В один момент у тебя начинается такой трандес, у тебя пол башни отлетает. Знаете, шарик еще. начали пили, то и получили. Смотри, а что мне теперь делать? Тут какие-то есть три штуки. Епоны же, нифига! Вот это крутая дичь. Смотри, что я настроил. Что сделал-то вообще? мне какая-то хрень выстрела. ты посмотри! Обалдеть. Слушай, это крутая дичь была. Я тоже такую хочу. Вы охренели? Мне дайте такую. Она. Да ты стой! Все равно полетела зараза, Смотри, что не ставишь, все летит просто. На тебе шарики. Да, пофиг мне напротив. Праздникам! Да ты посмотри. Я так. вот сейчас мог закончить, но я решил. Думаю, ладно, укреплю что-то немножечко, да? Да, укрепи что-то немножечко. Окей. Укреплю немножечко так вот. Оп. Укреплятор. Оп, укреплю. Шоколадный домик. Ай-яй-яй-яй. Ну смотри, было близко. Да. Ай, ну слушайте, тебе меня вообще повезло вот этой хрень. Да, она себя держит. Насыпало. Великий ну, вот, а говоришь, тебе хрень <laughs> дают, хрень дают. Но было весело, когда почти все упало. <laughs> да -да, Я думаю, все. <laughs> Куда бы мне эту хрень-то? Ну вот сюда давай. Mm -hmm. Там яйцами Раз. скрепляешься. <laughs> Не, знаю. не хорошо, цветочными. спрошу по-другому. Кими я это все скрепляю. Цветочными, цветочными. Так, М вот, да. вот тут как-то надо сделать по-человечески. Чу? Че? О, ты псина чё хочешь по-человечески что-то сделать? Ты куда-то, куда-то вообще пошел? Куда да я, пошел? Да я да, куда-то туда. О, что? Да я не хотел. Так, стой ямба, стой ямба! А, все, до свидания, ты не по... Да, ты не поставишь. Пинец! О, боже! Как мне нравится головоломка. У тебя цветы крутятся. Да, и что? Яйца все слышу. Понятно, все стоит. Гонка нормальная. Так. Ой, я уже второй, теперь первый. Теперь первый все равно. Так, ну-ка, Да, надо, это надо все что интересное, что нибудь такое построить. Да-да-да, ты еще... Завод. Ты научись сначала просто строить, а потом уже думаешь, что интересно это строить надо. А то, видишь, выпендриваться стал. Один раз победил, и все, уже пуп земли, да? Да что, тебя? Да, вот я ее укреплю, и вот, вот вообще вот так. Вот. Оба на! И все! Да, укрепляй, мне не жалко, у тебя потом все равно полбашни отлетит. Вместе с этим укреплением. Так, пока у меня все отлетает, ну да ладно. Цепляем, цепляем все это дело. Мне говорят, вопросик, или убить все, и вся Я думаю, вопросик лучше. А я думаю, вот так. Шарень уйди, кищ, оно мимо. Ну вот мимо, да. Так, вот так вот Так, сюда войдет? О, вошло, отлично. Слушай, оно падает. Оно падает. Тек. Ой, как так-то. Давай скорпим все это дело. о О, отлично. Так, тут даже не знаю, наверное, вот как-то вот так вот лучше поставить. Вот так. так вот. Я не так это сделал. ой ой ой ой ой ой, ой, ой, ой Что с моей башни не Вроде так? Вроде все пошло. Так, а вот этот куда? Вот этот нам.. Он вообще нам не нужен. Ух <свистит> что произошло сейчас? Сейчас все будет. Офигенно. Все будет в цветочках блин вот О, еще... отлично что не так-то идет а? так все у меня все так наоборот я избавился от всего что мне мешало так, так у тебя все летит это хорошо я это вижу финиш приближается укрепляем укрепляем позиции так я вот не знаю куда я, я идти... пожалуй тебе сейчас укреплю <звук> позицию да чё вы мне кубик это даете, пускай он ли? и лети, голубок! о о о о о Смотри, что я делал! Я вижу! Я просто шатаю свою башню! Я твою башню шатал! Так, ну-ка, попробуем. Да куда ж ты полетела? Да ты посмотри, что у меня происходит. О, ты, ты посмотри, как она стоит там. Так, надо, надо, надо топить. Топить, надо топить. Давай, держись, yeah, держись, yeah. гусь, гусь, гусь. Смотри, как... Смотри, давай, давай. Шоколадка, да, прям на край шоколадки, да. Когда что-то пошло не так. Да. Да. Ну мы прям в ровень идем вровень. Выживание. <сосcoughs> <сосcoughs> <сосcoughs> Опять оно, а? Вот mm -hmm. тут тот режим, где или ты, или я точно. Сразу вот не понять. Ну поэтому... сейчас лучше я, поэтому лучше <ты> уйди. <сосcoughs> <сосcoughs> Там построй себе, не знаю, завод, каменоломник какую-нибудь, не знаю. Вот я вот так поставлю. Потом вот, пожалуй, вот, так вот, так. А у меня уже что-то уже не задалось. Ну ладно. Вообще у тебя не А, спасибо, я как раз так и хотел. Кстати, серьезно. Блин. Так, ну а теперь, пожалуй, мой черед тебе поднасрать. Смотри, я вот так вот сделаю. Да делай, делай, Оба. Смотри, там дырень какая. Я так. Оп. Капец. Троители от бога, и у нас все держится. Да куда же Нет, так? не все держится. Стал. Не все держится. Так. Вот эту надо вот сюда вот. Вот так тебе. Ты что творишь? Это купец. А если он упадет? То тогда тебе будет хана. Купец. О, ты мне рояль поставил? Угу. Ух ты, ешь ты, боже можешь. Уиграй. О, да-да-да-да! Я хочу, Что? я хочу эту штуку. Пока! Ладно, ничего плохого они не сделали. Да, всего лишь жизнь отобрали. Блин, все печально. Надо у тебя тоже жизнь забирать. Нееет! Ты забрал. Все, забрал ты у меня жизнь Серьезно. <связывая> ну вот. Смотри, зато моя башня даже после того, как взорвалась, и то стоит. <связывая> <связывая> так, что у нас будет дальше? А дальше О, у нас гонка! Будет Отлично. Видишь финиш? <связывая> Тебе туда нельзя. <связывая> Надо стараться сейчас. Так, ты... я думаю, вот правильно будет вот так вот. Э, -э, -э, -э пошел с <связывая> моей тактики. В жопу. Все, укрепляем. Нам другие стали сыпать штуки. Ой, я не так сделал. Так, а я Может, можно так было по-другому. Так, и сейчас мы это вот так укрепим, а, а, это... а тебе вот так подосрем. Держи. Вообще пофиг. Оп. А я знаю, куда эту штуку буду ставить. Вот сюда вот. Ставь, ставь. Вниз. Куда ты поехала, эй, стой! Она едет, она ледяная, да. Надь что Че ты хочешь от него? Я хочу, чтобы он уехал в другое место жить. Он не хочет в другое место жить. Он к тебе хочет, надержи. Это что за кокоха? она же сейчас все поедет. Да. Скрипил лед, смотри, что я сделал. Я, я тебя сочувствую, кстати, ты лед скрипил, понимаешь, все, что ты выше лед поедет. Тебе будет хана полный. Так у меня, смотри, так все перекошено. Я не знаю, что делать. Еще у меня просто... все полетело, письменник. Да куда ты мне эту хрень суешь-то? Ты хочешь, чтобы у меня все полетело? Да. Что значит хочу? У тебя так все летит там на соплях Я не знаю, как вот это мне теперь избавиться от этой дичи. Как, как, смириться. Как вот мне ее оттолкнуть, а? О, у меня что-то пошло, пошло. Блин, я не то скрипил. Я вот хотел предыдущий. Ах. Ну да. что, ж, ладно, пускай будет так. А вот, вот куда вот эту суть сувать? А? Не знаю. Там тебе пузыри хотят дать. Ой, ой, ой, ой, ой! -ой, -ой. Ух ты, ехорный бабай! Ты глядишь может что и не поедет а может уедет да куда встань на место укрепил отлично значит лед не всегда может быть помехой но лед не всегда вот я всегда ой ой ой ой ой так укрепляем эту дичь это куда пошел нет! Укрепил эту дичь, га? Да что такое? Да Почему что у меня, у меня все, все сыпается? Так, шоколадка. Да, да какого фига? Вот оно сейчас улетит, смотри. Куда ты снизу вообще все посыпалось? Просто... Просто так посыпалось. Нет! Посмотри! Посмотри! тройка века на тебе дам побольше О, возвращайся давай, давай. Возвращаюсь. она тоже падает <с <с Ой, чё всё, ты достроил уже нет это, нет это твой мыльный пузырь долетел и она начала счет прикинь если бы она начала и завершила бы Смотри, мыльным я... пузырем укрепляю немножко все Буль... Нет, нет, нет, Бульк... нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Фью... нет, Ну и фиг с тобой. Ну это было жестко. Волчар опять смог. Ну что? Где? Последний или последний? Уж даже не знаю, наверное, последний. Ай. посмотрим, посмотрим, что будет. Так, я, я пожалуй, что вот я это не силен, плю Поэтому не подсматривай за мной. Так, смотрим, смотрим, как там можно. Козёл. Да не, я не буду скреплять здесь. Да и не скрепляю. зачем оно тебе? Мощь Вот это можно скрепить, остальные не скреплялся да, да, да. Куда ты? Скреплюн. <связываю> По-моему, головоломки это не твои. <связываю> <связываю> вот как это, как это обузвать? Ты а? посмотри, как я это вставил просто. <связываю> Мастерский. А я уже закончил. <связываю> <связываю> я сделали, да. А я еще ставлю. Ладно, хрен с ним все. Мне скучно уже. Ай, насколько я оторвался? Намного. Намного ты оторвался. Да. Ну а ты-то уже закончила, я чуть-чуть не добил, Вот чуть-чуть прям не хватило. О, Эфесарк у нас победил. Нокров. Опять у нас победитель Волк. Просто дикий-дикий да. дикий волк Тащит, тащит, всех режет Вот, ну, а если вам понравилась Эта игру, то не забывайте ставить лайк Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик Чтобы получать уведомления о новых видео и Оставляйте свои комментарии С вами сегодня был Дел и Эфисерк Всем огромное спасибо за внимание И до новых встреч